Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Будем сегодня изучать три новые машины Две из которых точно скоро отправятся на супертест Про третью не знаю Так, первая это у нас японская прокачиваемая ПТ-шка 10 уровня Хори-3 Вторая машина немецкий легкий танк ЛКПЗ-70К Кстати, для немцев название ну, в этот раз не очень сложное Но, наверное, эта аббреви аббревиатура как-то расшифровывается Но <laughs> лучше об этом не знать Вы говорите, это... Проблематично. И третья машина Это советский средний танк Так, здесь на картинке название Найти не могу Ну, ладно. Глав главное не название Главное, что из себя машина представляет Посмотреть, ну, сейчас Почитаем Ну, и обычно, да, когда какие-то новые машины Разработчики показывают, всегда Напрашивается, ну Сравнение с какими-то танками Которые у нас в игре уже присутствуют Вот Хори как раз-таки Здесь, наверное, самая а, правильное будет сравнить с немецкой ПТшкой, як ПЗ Е100, ну, правда, калибр здесь поменьше, ну, а также неподвижная рубка с хорошим лобовым э, бронированием, ну, калибр здесь у нас, кстати, не написан, ну, средний урон 700 единиц, кстати, неплохое бронепробитие, 305 базовым снарядом, 360 золотым. Ну и, в принципе, по геймплею, да, это будет выглядеть так же, как Як-ПЗ Е100. То есть надо правильно выбирать направление, позицию, потому что во время боя уже переехать, сменить возможности не будет. Машина достаточно медленная, максимальная скорость вперед 35, задом 18 километров, удельная мощность 15,2. Ну, по крайней мере, далеко не самая медленная машина в игре, так что еще из важного здесь посмотреть, так, время прицеливания 2,5 секунды, разброс на 100 метров 0,34 ну, весьма неплохой показатель углы вертикальной наводки на минус 7 градусов, орудие опускается, да, и так, бронирование корпуса 300 миллиметров лобовой проекции, ну, не знаю, вот это, да, получается, рубка сама здесь прям под прямым углом таким находится, то есть приведенки практически нету, да, ну, приведенка уже будет а <с> в зависимости от того, да, как машина по отношению к противнику находится, под таким углом снаряд прилетит, да, если на ровной местности, к примеру, здесь практически вообще, ну, золотым снарядом, наверное, без проблем вот эти вот места будут пробиваться, ну, Хотя не факт По крайней мере базовые снаряды, я думаю, здесь будут отскакивать Ну, учитывая, да, к примеру, ВЛД с неплохим э, углом наклона Н НЛД здесь получается вообще... Вот под прямым углом тоже, ну вот еще снизу Там возможно будет тоже какое-то уязвимое место Обычно всегда у нас на машинах уязвимое место какое-то присутствует Чтобы все-таки кто золотом не пользовался Хотя бы если он знает куда пробивать У него бы была какая-то возможность, а не так Ну хотя если взять опять же ту Як-ПЗ В лоб пробить базовым снарядом можно только в нижний бронелист Да, все остальное просто там Ну отрубки даже и в ЛД И золотом не всегда удается пробить По крайней мере на средних и тяжелых танках не знаю, как на ПТшках 10 уровня. Ну вот, на <смех> определенную проблему это составляет, когда в бою эту машину встречаешь. Да, и, к примеру, если у игрок умеет играть, ну или даже просто занял какую-то хорошую позицию, то есть там, главное, спрятал нижний бронелист, то бывает проблематично какой-то урон вообще нанести. Так, а что еще тут из интересного? Ну, в принципе, все важное я... Озвучил, да, там касательно орудия, касательно мощности двигателя, касательно брони. Переходим к следующей машине легкий немецкий танк, удельная мощность почти 40 лошадей, максимальная скорость 70 километров. То есть машина весьма подвижная. Причем, если посмотреть на показатели орудия. Время прицеливания, ну, единственное, что подкачало, да, время перезарядки время прицеливания. Перезарядка 11 секунд, прицеливание 2,5, но зато разброс 0,3. То есть достаточно неплохой такой снайпер вырисовывается, позволяет, да, скорость, к примеру, и вот эта уделка. Быстро где-то занимать позиции во время боя можно, да, там пострелял, переехал, там тут пострелял, то есть если... На фланге, да, что-то там складывается неудачно. Стрелять, к примеру, Невкова. Можно, да, быстро, оперативно менять позицию. Ну, все еще зависит от того, насколько хорошая маскировка. Ну, если на машину посмотреть, да, у нее такая небольшая, необитаемая башня. Как я здесь да, до этого прочитал, низкий достаточно такой силуэт. То есть маскировка, я думаю, должна быть. Неплохая. То есть на этой машине можно будет и светить комфортно, ну и также выступать в роли снайпера, да, где-то занимать позицию и спокойно себе настреливать. Средний урон 360, бронепробитие базовым снарядом 248, золотым 276. Углы вертикальной наводки на минус 17 градусов. Орудие опускается. Но это все благодаря гидропневматической подвески, или как там это называется, в общем, то есть, которые, в принципе, работает автоматически, да, наверное, когда машина останавливается, и эта механика начинает работать, и, ну, достаточно... Будет удобно отыгрывать от местности с рельефом, да, учитываем еще такую небольшую башню, то есть, да, где-то из-за укрытия вот так на холмистой местности высунулся, выстрелил, спрятался, у противника даже возможности не будет, попробуй вот эту башню выцелить, только если заранее ты примерно, да, ждешь, знаешь, что вот он скоро должен показаться, тогда еще шансы какие-то будут. Но, опять же, все зависит от, от реакции, да? Того и, Ну, и того, и другого игрока, конечно. Да, и того, кто стреляет, и того, кто... В кого стреляют. То есть, ну, машина, ну, по ТТХ, в принципе, интересная. Что это за машина, как она распространяться будет, не знаю здесь об этом. Ну, как обычно, да, разработчики танки новые показывают, а как, чё? Ну, про прокачиваемый это понятно, что они рано или поздно у нас в игру добавятся, а вот про такие машины акционные, ну, не знаю. Посмотрим теперь на третью машину, это советский средний танк, пока что по параметрам, ну, мне кажется, они здесь весьма зав завышены, просто, ну, сами смотрите, восьмерка, средний урон в минуту, 3 целых, ой, три целых, говорю, 3894, но это с полностью прокачанным экипажем, но без модулей, то есть, если мы сюда еще модули, да, вки вкидываем, то... Урон будет в среднюю минуту за 4000. То есть, ну, это для восьмерки, тем более для среднего танка очень и очень много. Средний урон 280 единиц, среднее бронепробитие 220, перезарядка 4,31 э, секунды. То есть, меньше 4 секунд примерно получится, да, если мы сюда еще ну, полностью танк... Загрузим всем необходимым прочность 1200, бронирование, ну, как обычно у советских танков, броня присутствует, не то что у нас, да, танки других наций с картоном. В башне 205 мм во лбу 100 с бортов, бронирование корпуса 115 мм во лбу, да, но если еще посмотреть на картинку, надеюсь, видео закину, там, чтобы видно было непонятные вот эти два какие-то тут впереди, ну, как это назвать, да, набалдажники, какие-то катки. Возможно, это что-то типа новой механики какой-то, что позволит машине преодолевать какие-то препятствия. Ну, я только это могу предположить, потому что больше мне непонятно, для чего эти штуки могут здесь нужны. Да, а так, к примеру, да, где-то что-то переехать, где обычный танк, дорога закрыта, на этой машине, возможно, будет, можно проехать не знаю ну подождем что разработчик может про это расскажет там же здесь у меня только при присутствует я нашел увидел картинку никакого описания нигде не видел ну может быть кто-то в курсе кто подскажет напишите пожалуйста что это такое и для чего так ну и в принципе так а разброс еще не всарил да касательно орудия. Так, УВН, ну, как и положено, у советов э, не очень хороший. На 6 градусов орудие опускается. Время сведения 1.92. Неплохо. Разброс на 100 метров 0.36. Ну, то есть для восьмерки пока что показатели крайне просто шикарные. Далеко ну, не то, что на девятке. Десятки не обладают такими показателями. Особенно ТПМ ну, просто адский. 4000 да, округлим в минуту. Это <laughs> очень и очень много. То есть, за 30 секунд, если ты всех пробиваешь, ты можешь даже да, десятки выкашивать, да? То есть, за 30 секунд получается 2000. Обалдеть просто. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.